Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео рассмотрим виды разрешенного использования земельных участков. В марте 2017 года, когда я записываю это видео и статью соответствующую, я насчитал порядка 113 видов разрешенного использования земельных участков, которые действуют у нас в Российской Федерации. Безусловно, подавляющее большинство этих видов разрешенного использования для обычных граждан не имеют никакого абсолютно прикладного интереса. Тем не менее, для того, чтобы правильно выбирать виды разрешенного использования при получении земельных участков, при переоформлении и так далее, целесообразно понимать, как это можно сделать, не допуская ошибок и попадая в ловушки, которые оставляют некоторые чиновники. Итак, первое, что необходимо, это нужно получить действующую редакцию классификатора видов, разрешенного использования земельных участков. Данный классификатор утвержден приказом Минэкономразвития от 1 сентября за номером номер 540. Данный классификатор вы можете скачать на моем блоге по адресу paruslex.ru в статье как выбрать один из 113 видов разрешенного использования участка в 2017 году. В данной статье есть ссылка, с помощью которой можно без, безопасно скачать данный классификатор с Яндекс Диском. Поскольку чиновники из Минэкономразвития периодически вносят изменения в данный классификатор, поэтому если вы будете скачивать данный классификатор, скажем, в 2018-2019 году, то целесообразно подстраховаться и проверить, не были ли внесены изменения в данный классификатор или не, и не пора ли уже использовать новую редакцию данного классификатора. Это сделать можно буквально в течение 1 минуты. Переходим на официальный сайт системы «Консультант Плюс». Выбираем некоммерческие версии, интернет-версии, кликаем «Начать работать». Выбираем карточка поиска и заполняем два поля – дата и номер. Дата, я уже сказал, это у нас дата основного приказа Минэкономразвития 1 сентября 2014 года. Указываем точную дату – 1-9-2014. Следующая – указываем номер. Выбираем, кликаем «Ок». Показать список. Система выдала нам один документ. Это приказ Минэкономразвития от развития от 1.9.14 в номер 540 об утверждении классификатора видов разрешенного использования. Данный красный значок обозначает, что данный классификатор на текущий момент недоступен в бесплатном доступе. Система консультант плюс это коммерческая версия, и поэтому бесплатный доступ бывает только в определенное время. Вот здесь оно вот указано. То есть можете попытаться в это время пробиться в систему и получить его, либо можете скачать у меня на блоге, где я вам до этого показывал, либо оформить заказ, и вам этот документ придет на почту. Но что важно понимать, если вы скачали у меня на блоге, то проверьте в консультанте, какая стоит редакция. То есть в данном случае здесь стоит редакция 30 сентября 9-15 года. То есть если вы входите, допустим, проверяете эту систему, а, допустим, в 18 либо 19 годах, или там дальше, и видите, что редакция как была 15-го года, так и осталась, то все в порядке, можете использовать классификатор, который скачали с моего сайта. Если вы видите, что здесь уже стоят другие даты, то есть поздние, там, может быть, 17 18 -го года, то, соответственно, нужно понимать, что приказ был изменен и какие-то изменения были внесены. Поэтому, соответственно, нужно использовать более новую версию, то есть получать ее с системы «Консультант Плюс». Итак, общие вопросы определения актуальной редакции мы выяснили. Теперь переходим непосредственно к самим видам разрешенного использования. Вот образец классификатора утвержденного, скачанного с моего блога. Что здесь есть? Здесь есть, соответственно, сама вступительная часть, приказ, которым утверждается данный классификатор. И весь классификатор, собственно говоря, состоит из большой таблицы. Эта таблица разбита на три столбца. То есть первый столбец содержит в себе наименование, виды разрешенного использования земельного участка, второй столбец содержит описание и третий содержит код от данного вида. Классификатор содержит порядка 38 листов. Весь я его просматривать не буду. Покажу только отдельные моменты, на которые стоит обратить внимание, когда вы работаете с классификатором и выбираете вид разрешенного использования. Первое, на что нужно обратить внимание, некоторые виды разрешенного использования по своему содержанию являются более объемные чем другие. И в свое содержание включают другие виды разрешенного использования. Например, вид разрешенного использования растеневодство. Это вид осуществления хозяйственной деятельности, связанный с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1216. То есть данный вид разрешенного использования с кодом 11 является расширенным и включает в себя иные виды, такие как овощеводство, там, выращивание зерновых, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур и так далее. То есть все включая по пункт 1.6. То есть в данный момент нужно иметь в виду и при оценке и выборе того или иного вида разрешенного использования нужно обращать внимание на описание и смотреть не только тот вид разрешенного использования, который вы нашли, допустим, в правилах землепользования и застройки, но и смотреть по классификатору в какую группу он входит. Указана ли данная группа, может быть ли она использована по тем документам с которыми вы работаете при выборе земельного участка. Для примера можно оценить еще один вид разрешенного использования. Например, это вид такого вид разрешенного использования, как магазина. Данный вид имеет код 4.4 и что он в себя включает? Это размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 квадратных метров. С данного описания четко следует, что магазина может быть только объект капитального строительства, то есть на, для возведения данного объекта нужно как минимум получать разрешение на строительство поэтому какой-либо павильон не имеющий не относящийся к объекту капитального строительства не может считаться магазином и соответственно если такой павильон поставить на участке который имеет вот такой вид разрешенного использования то можно получить проблемы за нецелевое использование данного земельного участка и в заключение хочу поделиться с вами одним маленьким нюансом он связан со сравнением Такого вида разрешенного использования, как ведение садоводства, это код у нас 13.2, и ведение дачного хозяйства, код 13.3. И вот давайте их сравним и посмотрим, чем они отличаются. Под садоводством у нас понимается сшление деятельности, связанное с выращиванием плодовых, бычевых, овощных иных культур, размещение садового дома, дома предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры. Дачным у нас принимается размещение жилого дачного дома, не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания высотой не более трех надземных этажей. Расширение деятельности связанных с выращиванием плодовых, ягодных культур и так далее. Если внимательно их сравнивать, то вы обратите внимание, что садовый дом у нас предназначен только для отдыха. Для дачного хозяйства есть отличие. На данном участке размещается жилой дачный дом, пригодный для отдыха и проживания. Иными словами, отличие дачного дома от садового. Садовый дом, только. цель садового дома, он предназначен только для отдыха. Дачный жилой дом предназначен как для отдыха, так и для проживания. Вот этот маленький нюанс является препятствием, в соответствии с которым в садовых домах нельзя прописаться а в дачных домиках при определенных условиях можно получить прописку и использовать его именно как нормальный дом с регистрацией по месту жительства. Более подробно данный вопрос описан в одной из пошаговых инструкций, которую вы сможете найти на моем блоге. На этом у меня все. Старайтесь не доверять никому на слово, особенно нашим чиновникам, и проверять всю информацию с первоисточником. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.